русских не пускают в клуб. Вы прикиньте, блядь, я что кому девочка сделала-то вообще? Приехала в Кишинев, замуж вышла, живу здесь год, вот. а меня, говорю, русская, как сказала, что я русская?